А вот и твой оружейник. Кто тебя к нему отправил? Дейзи Фицрой. Одни считают ее героиней, другие опасной преступницей. Понимаете? Лично мне наплевать, кто она, лишь бы дирижабль отдала. Тут есть львы, которые держат в узде низших созданий. Есть скот. Он дает молоко, мясо и трудовые ресурсы. А еще есть такие звери, как гиены. Возмутители спокойствия, которые только мешают всем жить. центр Финка. Сейчас работники нам не нужны. Вы слышите? Нам не как нужны думаешь, работники! Нелегально. Давай поищем другой. Простите, сэр, но мне стало понятно, что здесь есть работа. Все мои бумаги в порядке. И что с того? У нас тут квоты. Но я приехал из Бакстона на последние деньги! Вот только работники класса Си нам больше не нужны. Это тебе ясно? А если я зайду завтра? Да хоть каждый день приходи. Пока ты без работы, шляся, сколько влезет. Заперты. Элизабет! Смотри, тут есть служебный лифт. Думаю, можно спуститься на нем. Mm -hmm. И подставиться под пули. Спасибо. Я действую. Какой то странный звук. Элизабет. Серьезно? Вот этот старый замочек? Все. Мне уже лучше. Деньги. Лови. Оружие. Ты можешь открыть линию. этот замок? Разыскивается за связи с Дейзи Фицрой. Похоже наш парень нарвался. Все, это очень плохо. Нет. Как Слейт. Он здесь Они работал. Что я? Это дневник моей матери? Откуда у нас Лейта? Мой муж утверждает, что ребенок был сотворен божественной воле. Я верующий человек, но я не дура. Его блюдку не место под этой крышей. Это она заперла меня в башню. Элизабет. Я просто хочу улететь отсюда. Пожалуйста. Приветствую. Я Еремия Финк. И я расскажу вам о том, во что верю сам. Какая из всех тварей божьих чудеснейшая? Конечно же пчела. Вы видели отдыхающую пчелу? А пчелу на больничном? Не бывает такого. Потому я говорю вам. будьте как пчела. будьте как пчела. Алло? А, да. Вас вызывает мистер Финк. Что происходит? Привет? Финку аппарата. Мальчик мой. Мы тебя давно заприметили. И вот что я тебе скажу. Ты нам подходишь? Мой заместитель мистер Флаба даст тебе все необходимое. Это еще что? Без понятия. Он будто рад был тебе представиться. Ну и самомнение. Меня спрашивают. Почему нам платят жетонами, которые можно потратить только в фабричном магазине? Вот мой ответ. Мы защищаем работников от бессовестных торгашей. Компания Финк заботится о вас и продает товары «Финка» по специальной цене. Добро пожаловать. Здесь вы найдете все, что может понадобиться вам в ходе визита. Чего от нас хочет Финк? Простите, мисс, но мистеру Финку нужен только этот джентльмен. Б почему? К сожалению, мисс, все вопросы касательно этого джентльмена следует задавать лично мистеру Финку. Что думаешь? Похоже, у нас одной проблемой больше. Нам нужен грузчик, чтобы перетаскать полтонный гляв автоучёбы. Что будем Начальная делать? Пойдем за оружейником или поищем минут. припасы в часовой лавке. 15. 15 минут! Кто-нибудь даст 14? 10! 10 минут! 10! Кто 9, 10? Минут. 9 минут! Кто-нибудь даст 8? Назначено 9 минут! 8 минут! 7 минут! с половиной! За меня доходят разговоры о всяких чудных вещах. Оплачиваемый отпуск. Восьмичасовой рабочий день. Страховка. Это анархистские словечки, дорогие мои. Анархист труд замок. Попробуй. Товарищ нужде, партнер болезни. Раздели меня гром, если я позволю анархистам испортить вам жизнь. плакат на нем тоже есть шифровка Ха. так нам надо найти книгу ключ Да. Хм. похоже весь кискат если в клуб добрый час может там его и найдем То Оружейник. Ты это зовешь оружием? Это не оружие. Поддержи у себя ловить если кто говорит, что с вами Отлично. Знаете, какой смысл он вкладывает в эти слова? Он говорит, дружище, ты занимаешься бесполезным Ты Можешь это открыть? вы вижу такой замок. Защита от давления, пружинный контакт, повторный запиратель. же! только рано откроют. Я не раб и не дурак! Я работаю на финка и горжусь этим. <связи> Попробуй найти! Буквей соли! Букер. Но у каждой твари на земле своё предназначение! Смогли бы фараоны Египтов зайти на вершины пирамиды? Не надо! Тайцы не прокладывали рельсы. Словом, выше нос! Руками таких, как вы, творится история. Я читала о нем. Это Будда Гаутама. Кто? Основатель буддизма. Он 49 дней провел под деревом Бодхи и достиг просветления. Думаю, Камстук не любит, когда в его городе молятся неу День добрый. Мистер Линь. Чен Линь. Есть тут кто-нибудь? Что тут случилось? Обыск. Я думаю, тут прошлась местная полиция. Слышишь? У меня тут кто-то есть. Простите за беспокойство мэм, мы ищем мистера Линя, Чен Линя. Бу. Мистер Линь не тут, его нет, нет его взять, летучий отряд. Я молюсь Будда, молю вернуть его, вернуть муж Мэй Линь. Куда его забрали? Клуб, всех забирать. Клуб Добрый час. Где находится этот клуб? Мэм, пожалуйста, где этот клуб? Букер сами найдем. Оставь ее. Почему глаз народа не помогать Чен лейнь Почему Фицрой не помогает Чен Лень? Что за тут отряд? Легавые. Наступили линию сапогом на горло и начали расспрашивать про Фицрой. Мы же на нее работаем, да? Вроде того. Ладно, давай выясним, где находится этот клуб «Добрый час». Смечал, а. такого в нашем Письми! городе? Нет уж! Письми! Жена безразличен, Девид. Но должна признаться, драться ты умеешь. Прости за то, что сказала в Ты не бандит. Да? И почему ты изменила мнение? Ты меня защищал? Такая работа. Интересно. А вот и тут. Значит, осталось найти мистера Линия и. Слушай, зови меня букер. Добро пожаловать в клуб Добрый час, сэр или мэм. Сейчас начнется представление. А, Девит, мальчик мой! Люблю наблюдать за работниками, которые не знают, что их оценивают. Я следил за тобой с самой лотерией. Ну ты зверь. А нынче такое время. Звери мне нужны. Чего ты хочешь, Финг? Так ведь рабочие сдачку затеяли. Фицрой навела там шороху. Мне бы пригодился молодчик Пинкертонской школы. линии к чертям отсюда. Прямо сейчас. Просто закончи начатое, Дэвид. Зачем расстраивать других кандидатов? Наш первый кандидат ветеран битвы за Пекин. Как там говорят про старых вояк-то? Ну, я-то ставлю на тебя. Этот парень умеет обращаться со взрывчаткой. По крайней мере, все закончится еще при мне. Да. Субтитры юнец, бывший фанатик Леди Камсток. Но, оставшись без кумира, он не знает, что делать со своей жизнью. Я подобрал его на ярмарке труда. За песню. Мы грешники. Все... Да! Да! да! Да! Какой усердный мальчик, а! Я ничего не нашла! настоящий соперник эксперт по автоматам. Он жаждет заменить всех наших охранников механизмами. Доля смысла Давай, в этом сейчас. есть. Будет меньше голодных ртов. Чего не нашла? Поздравляю, Давид! Впервые услышав твое имя, я решил, что ты не годишься для такой работы. Но должен признаться, я ошибался. Мне не интересны твои предложения, Финг. Я знаю о твоих делишках, Элизабет. Строн. Сейчас. Но неужели ты предпочтешь ее мне? Да любой душу продаст за то, чтобы возглавить службу безопасности Финка. Ты упрямый парень, Дэвид. Но обещаю, я своего добьюсь. Крытая дверь. Mm -hmm. Кажется, здесь вниз. Mm -hmm. Современная баба. На дворе двенадцатый год. Да хоть две тысячи двенадцатый, ты меня не интересуешь. Mm -hmm. Убить чужаков. Камера номер девять. Можешь это открыть? Уже. Я работал на людей вроде Финка. Правда? Нас, людей Пинкертона, звали, когда начиналась Буча. Зачем? Чтобы отбить у рабочих желание бастовать. Ты делал людям больно. Я вот что скажу. Иногда люди, вроде Фитцрой, просто необходимы. Почему? Из-за таких, как я. Прошу. для часовой лавки. Рассказывай, что знаешь про Питро и уродка, Соглас. Кончай выделываться. Будешь говорить? Или нам пригласить сюда миссис Ли? Весни на него в холодной воды. Нам сегодня еще троих надо взять. сделать, чтобы заслужить подобное наказание. У Финка ничего особенного. Да. Так. Ты можешь открыть этот замок? Попробую. Открыл. Можешь это открыть. Слегкотня. Это здесь, да? Да. Номер девять. Готова. Дэвид, ты лев. Я, как и ты, отстаиваю свои интересы. Я знаю, Фитцрой умеет убеждать. Теперь твоя сделка с ней аннулирована. Ха -ха. Не гужель вам якшаться с гиенами. Сдали. Твою Филь. мать. Вот что он имел в виду. Придется искать другого оружейника. Нет. Его не вернуть, Элизабет. Не вернуть. Что? Как вы. Я вижу орла. А я? Решку. Здесь все дело в точке зрения. Вы преследуете нас. Кто вас послал? Комсток, что ты видишь? Чего вы хотите? Угла. Слушай, а с этого жив? Букер, Ченли. Тело пропало. Его тут не было. Это другая, колумбия. Это другая Колумбия. Та же монета. Но другая точка зрения. Орел. Решка. Мертв. Жив. Мы должны пройти в другую Колумбию, но как? Тут как с велосипедом. Ты ведь не разучилась. Просто нужна смелость сесть на него. Если мы войдем в разрыв, вернуться навряд ли сможем. Ты уверен, что готов? Да, открывай. Смотри, крови нет. И тела нет. Это другой мир, Букер. Другая Колумбия. Что-то мне подсказывает, что здесь исчез не только труп оружейника. Уже смерть. Дейзи Фитстрой. Давай, ублюдок, странный. Рассказывай про Дейзи. Все, хватит. Что? Скопил велел его отпустить. Инструменты его изъяли. Так что все в порядке. Почему? Тоже мне совесть Колумбии? У косоглазого жена со связями. Давай, освобождай камеру. Не понимаю, как Чэнь Линь может быть жив. В этом мире его не убили. Почему? Думаю, мы скоро узнаем. После такого изменения вряд ли все остальное осталось прежним. Они. Я их убил. Они умерли. Не в этом мире. Букер у них у всех... идет кровь из носа. Почему я здесь? Да что с ними? Они помнят. Помнят что? Свою смерть. Что происходит, Зансмарк? Ты, начальник охраны, может объяснишь, что эта парочка делает внизу? И как они прошли мимо твоих людей? Бегой! Бегой! Выползай! Хочешь представить меня, дураком, перебор? Ну, от него! Патронов! Человек, с которым мы дрались, в том мире его друг свисел на стене. В том мире? У меня уже голова кругом идет.